Здравствуйте, дорогие друзья! Это Сергей Тихонов, сооснователь школы Родонтии. И по аналогии с нашим обзором по семинару по детям, я хотел бы сделать краткий обзор первого уровня школы Родонтии. Я напоминаю вам, что сейчас базовый курс школы состоит из двух уровней. Первый отвечает на вопрос, что делать. То есть, по сути, говорит о том, как грамотно начать лечение пациента и посвящен в основном планированию лечения. Uh, его провожу я, а второй курс uh, из базового да, цикла школы, он посвящен уже вопросу, uh, как делать, то есть uh, в основном про инструменты, про механику, и его уже проводит Максим Подвальников. Uh, так вот, uh, первая часть, да, первый курс, первый uh, цикл, он, uh, в общем-то, как и второй, состоит из четырех дней. И я хотел бы сейчас в двух словах рассказать, о чем мы разговариваем примерно на этом курсе, для тех, что, для тех врачей, кто там, не знает точно программу или думает, нужно или не нужно. Во-первых, для кого, в принципе, предназначен базовый курс? Прежде всего, для тех, кто работает э, ортодонтом первые несколько лет. Э, ну, такое расплывчатое понятие начинающий ортодонт, на мой вкус, наиболее эффективен. Курс будет для тех, кто работает первые несколько лет, может быть, там от 1 до 10 лет примерно. Э, также, конечно, врачи из других специальностей, которые пришли в ордонтию. Но здесь я э, очень советую, чтобы было легче сначала пройти онлайн школу ордонтии Максима Подвальникова вам будет потом просто попроще, потому что сразу э, может быть тяжеловато. Ну и, конечно, ординаторы, как без них, вот, особенно ординаторы второго года. Э, то есть очень важно, чтобы врач все-таки видел зубы, работал с зубами. Вот, иначе, конечно, информация будет э, восприниматься тяжело, потому что на самом деле курс, как ни странно, непростой. непростой. Вот, э, о чем мы говорим первый день? Так первый день э, базовый курс. Первый уровень сначала там, помимо водных слов вот и так далее мы немножечко говорим про том о том что такое ортодонт вообще какие плюсы и минусы специальности какие нужны качества чтобы стать хорошим ортодонтом да? а затем мы переходим уже непосредственно к консультации к первичной потому что это очень важное посещение разумеется от него зависит в принципе будут ли у вас пациенты? Тем более, в наше время это важно. Вот. Но, конечно, прежде всего мы обсуждаем на консультации некоторые моменты, связанные с тем, что нельзя пропустить. То есть, стараемся как бы увидеть основные моменты на первичной консультации, которые нам помогут составить предварительно некий первичный план лечения или предварительный план лечения. Еще раз, мы не обязаны составлять план лечения на консультации, для этого существует диагностика, но опыт показывает, что пациенты могут задать какие-то вопросы, и вам нужно составить какое-то общее впечатление, поэтому достаточно много мы уделяем внимания вот этим моментам. Я во всех подробностях я тут раз фиксирую внимание на некоторых вещах, которые очень важны, да, мы обращаем внимание на функциональные проблемы. И вот, собственно, на многие-многие вещи, которые здесь даже на слайде вы видите. Вот. Что касается функциональных проблем, мы говорим в основном про носовое дыхание, говорим также про бруксизм, говорим про дисфункцию в НЧС, как к этому отнестись на первичной консультации, и, в общем-то, говорим... Про взаимодействие со смежными специалистами, ну в том числе со стопатом, например. Да? И в итоге у нас формируется некоторый такой список, еще раз, из того, что должно быть замечено, вот на консультации. И здесь мы говорим про 14 пунктов. Вот после этого начинаем говорить о том, что, какие вопросы, на какие вопросы мы должны ответить себе после вот этого первичного составления мнения о пациенте. И, конечно, первый вопрос – это когда начинать. Здесь нас будут интересовать прежде всего вопросы пика роста, когда пациент растет, по каким, какими способами мы можем это определять. Вот. И дальше мы говорим про гигиену про то, какой алгоритм у нас касательно этого, могут ли понадобиться какие-то дополнительные аппараты, может ли потребоваться удаление зубов, потому что это очень важно обсудить изначально с пациентом, уже по возможности на первичной консультации. И, в общем-то, зная, предполагая, что может потребоваться, вы уже можете сориентировать пациента, в том числе финансово. Да? Очень важно не перегружать пациента, на самом деле, информацию на первичной консультации, но все таки Какие-то основные моменты проговорить важно. Ну, там дальше философские, некоторые вопросы, сложный ли случай, сколько его лечить, и так далее. И в итоге, в итоге мы потихонечку разбираем основные вопросы, связанные именно вот с этими 7 пунктами после предыдущих 14. Да? Это, то есть, это тот список вопросов, которые могут всплыть при беседе с пациентом уже на этапе первичной консультации, и врачу по возможности нужно в них ориентироваться. Некоторая специфика связана с удалением зубов, некоторая специфика связана с лечением пациентов с тремами вот, и так далее. Тоже здесь мы это обсуждаем достаточно, так, ну, как бы не супер подробно, но тем не менее обзорно. И в итоге... Заканчивается наш ну, да, разговор про консультацию какими-то психологическими моментами, как действительно быть успешным на консультации, таких правил следует придерживаться, чтобы консультация прошла успешно, чтобы пациенты возвращались. И здесь, забегая вперед, могу сказать, что основная ошибка, наверное, любого ортодонта, вообще многих врачей – и, кстати, моя в том числе раньше стоит в том, что мы слишком перегружали пациента всегда информацией, и он, в общем-то, в основном ничего не понимал. Поэтому, исходя из темперамента пациента, исходя из того, к кому поколению принадлежит пациент, мы будем стараться здесь варьировать и беседовать с пациентом на понятном ему языке, так скажем. Да? Вот. Ну и в итоге, в общем-то, разговор про консультацию завершается некоторым таким обзором аппаратуры, которую мы можем предложить, хотя об этом подробнее во втором цикле, ну и какими-то вопросами, которые могут задать пациенты уже на первичной консультации. А прежде всего, про зубы мудрости будет разговор, там надо удалять, не надо и когда. Ну и э, при этом мы также касаемся вопросов, связанных с доказательной медициной, э, потому что не всегда доктора в этом хорошо разбираются, э, и я призываю э, всегда э, быть критичным, быть, скажем так, осознанным в работе, и, по сути, все, что вы делаете, подвергать сомнениям, все, что вы делаете, должно быть либо логично, либо доказательно. Собственно, есть девиз школа Родонтии. Вот такой примерно первый день, коллеги, то есть это разговор про консультацию, но с обсуждением многих клинических вопросов, которые уже нужно понимать при самом первом общении с пациентами. Следующий наш обзор будет посвящен второму дню, и в основном диагностике об этом совсем скоро.